Uh, недавно мне мой сын, который сидит в компьютере, как многие подростки, предложил пообщаться с Алисой. Алиса это голосовой помощник Яндекса. Uh, я привыкла разговаривать с людьми общение с компьютером было реально сложно, особенно учитывая, что Алиса в работе только год. И она предложила нам поговорить ни о чем. Мы ее несколько раз ставили в тупик, но для чего все это видео? Что-то она мне сказала и я задала очень хороший вопрос. Я говорю: думаешь? На что она ответила совершенно отличным образом: Я не думаю, я знаю. Да, я понимаю, что голосовой помощник напичкан шаблонами многих раз и так далее. Однако в этот момент я поняла, что искусственный разум никогда не переплюнет человека. И знаете почему? А потому что он не думает, потому что он знает. Более того, точно так же, когда люди перестают думать, они становятся просто роботами. Я знаю. Да, никто не будет нас переубеждать, никто не будет доказывать нам то, что все по-другому и так далее. Да, мы иногда будем встречать таких чудаков, вроде меня или еще кого-нибудь, которые будут говорить, что все зависит от нас, что жизнь может быть хорошей и люди хорошие в этой жизни. Мы просто удивимся этим людям и скажем, я же точно знаю, что люди... И дальше поставьте свой вариант, я же точно знаю. Мы действительно устроены так, что нам нужны шаблоны мышления. И они очень здорово помогают, когда мы приходим в магазин и знаем, что нам нужно купить, как выглядит колбаса, как сыр, как выглядит хлеб, в каком месте он лежит в этом магазине и подобные вещи. Наверное, здесь где-то есть видео по этому поводу, но в идеале на этих шаблонах у нас где-то 60% жизни. Конечно, цифры мы встречаем разные, я знаю кучу мотиваторов, которые вообще уверены, что от 1 до 5% людей какое-то развитие достигают. Это меня всегда удивляет, потому что количество людей на различных вебинарах, семинарах по развитию, их какие-то сотни тысячи. Почему это 1-3% я понятия не имею. Их на самом деле уже гораздо больше. Так вот, Точно так же, когда люди переходят в шаблонный режим жизни, вот именно этот вариант я не думаю, я знаю. Это чревато двумя моментами последствий. Во-первых, это эгоизм, потому что я точно знаю, кто ты. Я точно знаю, на что ты способен, я точно знаю, на что способен я, я точно знаю, что меня ждет, я точно знаю, какая у меня жизнь, я точно знаю, что у меня будет завтра. Ну и далее по тексту. То есть это человек, который думает только о себе. Что значит думает о себе? А через свою призму знания и опыта он рассуждает о других людях. То есть он им не позволяет показать какие-то те качества, о которых он не знает и не догадывается, а тем более, если у него этого нет. А, следующий момент. А, что мы знаем? Если я что-то знаю, я в этом обычно уверен. То есть я не думаю в этом направлении, я в этом направлении уже все знаю. А, если я завариваю чай, я знаю, какой он на вкус примерно. Правильно? И так далее. И тогда, если это касается не чая, а касается всей жизни, то в чем мы уверены, у нас это забирают. Фраза, наверное, не совсем понятная. Я уже молчу про то, кто там что забирает. Но в чем смысл фразы? Когда я в чем-то уверен, я не развиваюсь в этом направлении. И вообще не развиваюсь. Особенно, когда фраза «я точно знаю, что меня ждет в будущем». Ну, правда же, здорово. Я сталкиваюсь с людьми, которые говорят, «я была так уверена, что этот мужчина от меня никуда не денется». «Я была уверена, что эти отношения навсегда». «Я была уверена, что он меня обожает, и круче меня никого у него нету». «Как он мне мог изменить» и так далее, подобные вещи. То есть, как только мы в чем-то уверены, как только мы не думаем, а мы уже знаем, вот здесь есть подвох, у нас могут это просто забрать. А если я уверена в своей семье, если я уверена в своей работе, если я уверена в своих детях, аккуратней со своей уверенностью. Итак, начнем с того, с чего начали. Роботы действительно не умеют думать. Они умеют перебирать варианты решения. И выбор они делают по простейшей логике. Именно в этой ситуации они делают тот выбор, который они считают нужным. И считают тут очень большой, э, большая метафора, потому что они могут считать только то, что в них загрузили. Они не могут считать то, что придумали сами. Они не думают. И именно это наша Сильная человеческая сторона нас отличает от роботов именно способность к развитию, способность к восприятию, способность к мыслям, к анализу и к выводам, которые мы в процессе мыслительной деятельности создаем. Если посмотреть на успешных людей, среди них дураков нет. Среди них есть люди, которые похожи на дураков. Но дураков нет. Те, кто не думают, а у них жизнь отличается от тех людей, которые думают. Есть, конечно, фраза «думать вредно, полезно соображать», но надо же с чего-то начинать. Поэтому позитивное видео по поводу того, что, да, роботы намного умнее нас, они намного больше знают, в них вложено намного больше программ, но они никогда не создадут чего-то нового. Они никогда не научатся думать. Впрочем, никогда не говори «никогда».